Давайте в этом ролике поговорим о деньгах, которые мы используем в наличных расчетах, а точнее о монетах достоинствам достоинством в 1, 2, 5 и 10 рублей. Здесь следует отметить одну особенность. На самом деле на аверсе монет, аверс это лицевая сторона, где изображен якобы государственный герб России, мы видим... Герб временного правительства времен Керенского, которое было создано в конце февраля-начале марта аж 1917 года, сразу после отречения от престола император Николая II. Многие граждане попросту не обращают внимания на данные несоответствия, привычно расплачиваясь металлическими деньгами. Как известно из истории, в начале 20 века в нашей стране все было весьма нестабильно. В Российской империи произошел государственный переворот в результате февральской революции 1917 года. И новое правительство, чтобы всячески удержать власть, весной того же года внедряет новые государственные символы. В том числе и тот самый герб, который сегодня чеканится на наших монетах. Суть проблемы состоит в том, что ныне действующий герб Российской Федерации существенно отличается от герба Временного Правительства 1917 года по внешним признакам, если внимательно присмотреться. У двуглавого орла, изображенного на денежных монетах, выпускаемых Центробанком России, отсутствуют три короны, скипетр и держава. Благодаря многочисленным жалобам на эту ситуацию на это обратили внимание российские власти. И начиная с 2014 года, Центральный банк выпустил несколько партий монет с подлинным двуклавом аллом и со всеми атрибутами. Первые партии были посвящены зимним олимпийским играм, которые проходили в Сочи в 2014 году. Часть политологов и журналистов говорят о неслучайности такого несоответствия российского герба на наших деньгах. Депутат Государственной Думы Евгений Федоров говорит по этому поводу следующее «Статус сегодняшнего рубля оккупационный и что на нем написали оккупанты 90-х годов. Они плохо знали российскую историю и были рядовыми сотрудниками американских вузов». Конец цитаты. По данному поводу есть иная точка зрения. Центральный банк не мог начать чекаин государственный герб России на монетах в 1992 году, так как он еще не был утвержден. Так или иначе, сам факт признания ошибки, связанный с дизайном российских монет и попытки ее исправления, частично говорят о наличии экспансии США на территории нашей страны в начале 90-х. Центробанк России до сих пор еще не является государственным.